Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике я вам расскажу как же получить все новые шляпы, все новые скины игры Among Us без доната. Чтобы бегать с новыми скинами, так же как и я, но сначала важная новость. Но меня опять завоевали бобы, а это значит то, что нужно прямо сейчас поставить лайковаться и подписаться на мой канал, если ты не подписан.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 В общем, открываем шляпы, и вы видите то, что здесь есть все новые шляпы Абсолютно все, платные, бесплатные Как вы видите, даже есть такая маленькая шляпа Но эта шляпа, я уже говорил, то что полная шляпа, и поэтому я ее сменю Но, как вы видите, здесь шляпы даже те, которые, в принципе, старые Ну, но вот, новогодние, даже есть Хэллоуина Ну, и все остальные платные, бесплатные, ну, в общем, вы это поняли Ой, сердечко милое. ну и можно взять еще одного питомца, твич питомца которого вы просто так не получите. ну он такой миленький и причем все это видят все остальные игроки. ну и вот все новые скины. и теперь походу нельзя делать читы для игры Among Us. И поэтому теперь читов в игре нет и есть только такие моды на новые скины. Но все эти скины видят остальные игроки. Ну а как же его скачать? Жмем на ссылку, которую я оставил в описании, и жмем на кнопку пропустить. Но на самом деле мы нифига не пропускаем рекламу, но все же эта кнопка есть. И жмем, когда закончится эта реклама. И в это время можно прямо сейчас поставить лайк и подписаться на канал. В общем, у нас просмотр рекламы закончился. Закончился? Закончился. Жмем на кнопку пропустить рекламу. Ну а теперь мы правда пропустили рекламу. И теперь мы отматываем вниз. Тут немного надо отмотать, и мы останавливаемся на таких двух зеленых кнопках. Мы просто жмем на самую первую верхнюю кнопку и скачиваем мод. Ссылку на скачивание я оставлю в телеграме, чтобы халявщики, которые не досмотрели до этого момента, не смогли скачать этот мод. И я повторюсь то, что это вообще не чит, это безобидный мод. Ну а с вами был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.